Приветствую всех! И в этом уроке мы рассмотрим создание э, наших настроек, а, а именно то, что касается вкладки Keyboard. То есть переназначение наших клавиш, определение тех клавиш, которые мы задаем э, непосредственно в Input Settings э, нашего проекта. Э, и для того, чтобы мы могли эти клавиши здесь видеть. И, собственно мы могли их а, заменять а, собственно это все клавиши которые я вбил на данный момент соответственно если у вас этих клавиш будет больше а, от этого никакой код не изменится а, поскольку это все а, добавляется автоматически в зависимости от вашего input settings Собственно, мы можем здесь переназначать клавиши, да, мы выделяем нашу кнопку, нажимаем, можем переназначить, к примеру, на какую-то другую кнопку, и, собственно, у нас будет изменяться также логика, в зависимости от той кнопки, которую мы здесь укажем также хочу сразу уточнить то что у нас наши input делятся на два типа это input action mappings то есть это кнопки которые могут иметь логику на нажатие кнопки и на отжатие кнопки и в принципе у них больше никаких действий нету к примеру если у нас есть ну давайте прыжок. да? Мы нажимаем пробел. У нас воспроизводится прыжок. Если мы отжимаем пробел. Собственно мы можем прекратить прыжок. Ну в зависимости от того. Что у нас за прыжок. Либо же аиминг. Когда мы нажимаем клавишу. У нас персонаж входит в режим прицеливания. Мы отжимаем клавишу. У нас воспроизводится логика выхода из прицела. То есть это наш функционал. Action mapping. Также у нас есть axis mapping. Это наши кнопки, которые имеют в себе также value, то есть параметр, который отвечает, ну можно сказать, за не уровень нажатия. Ну, к примеру, если мы будем рассматривать на движение вперед-назад, да, это у нас один а, может быть axis mapping, либо два. А в нашем случае два, поскольку если мы создадим один, а, нам нужно будет там а, дописывать логику, а, расширять ее, да, чтобы у нас на одном слоте показывалась две клавиши, то есть вперед и назад. Я их разбил на отдельные input для того чтобы собственно вот так вот списком вывести наши эксис и собственно когда мы нажимаем w у нас э, будет value 1 когда мы нажимаем S, у нас будет value минус 1 то есть таким э, способом мы э, переключаем нашу ходьбу э, с помощью нашего value э, собственно давайте приступим к рассмотру виджетов, поскольку здесь логика основана на виджетах. Также мы можем увидеть, давайте я сразу покажу, и Здесь у нас указаны и То есть все эти впуты находятся непосредственно у нас в виджете. Давайте перейдем к виджетам. UI, Main Menu, Settings. И давайте рассмотрим наверное сначала слоты uh, у меня два слота uh, давайте начнем с UI axis mapping uh, они практически идентичны uh, ну по крайней мере по uh, нашим элементам виджета они идентичны то есть у нас идет сайс uh, бокс uh, размер я указал 500 на 50 мне этого достаточно дальше у нас идет горизонтальный бокс в котором уже находится текст где мы выводим имя нашей кнопки и также у нас находится input key селектор input key selector это элемент виджета который позволяет нам собственно изменять клавиши input input key селектор вы его просто вытаскиваете и ставите также в, горизон... в горизонтальный бокс. И, собственно, с дизайном нашего слота все. По дизайну слота keyboard remap слот, у нас здесь абсолютно то же самое, да, никаких изменений нет. Вернемся в слот Access Mapping, и здесь давайте перейдем в event graph собственно вот весь event graph слота и давайте рассмотрим что мы здесь делаем собственно на pre констракт это event который вызывается перед нашим констрактом мы также можем менять информацию во время дизайна если мы здесь выберем из design time поэтому Собственно, вы можете это сделать также на констракт, но лучше сделать это до констракта, поскольку мы уже знаем, какие клавиши у нас вбиты, и можем, собственно, дать им информацию. Мы берем ноду Get Input Settings. Это нода, которая позволяет нам достать массивы с нашими кнопками. Здесь мы можем увидеть то, что это... Локальный Input Settings, то есть э, выводится он локально на каждом клиенте. Э, это в случае, если вы работаете с мультиплеером, э, вам это нужно знать. Э, также здесь написано, что мы можем получить из этого Action Mappings и Action Mappings. Э, ну и так далее, различные настройки нашего Input Settings. Это все, что находится да, в вкладке Project Settings. У нас есть вкладка Input. И, собственно, вот это все мы можем получить из Input Settings ноды. Дальше мы достаем Get Access Mapping by Name. И получаем нашу кнопку по имени. Также нам нужно создать переменную. Переменную Input Name input name у меня в тексте поскольку мы байдин текст и для того чтобы здесь нам вывести наш текст да мы создаем переменную типа текст и здесь мы делаем конвертацию конвертацию мы сначала делаем в текст тут string для того чтобы перевести в стринговое значение и которое уже в свою очередь э, переводится в текст э, тексту есть мы сюда перетягиваем и у нас появляется нода конвертации текста в имя Uh, пока что у нас эта переменная пустая. Нам здесь ничего не нужно указывать. Uh, важно заметить, то, что эта переменная должна быть. Instance Editable и Expose on Spawn. Uh, так, запись идет. Дальше мы берем Get. Get мы берем для того, чтобы мы могли определить к какому эксис мэппингу это все относится поскольку если мы будем здесь добавлять управление для геймпада то нам понадобится отдельная настройка если вам интересно мы можем рассмотреть в следующем видео поскольку кнопки отвечающие за геймпады у нас будут выводиться в в своем слоте то есть э, здесь когда мы указываем 0 мы берем э, по умолчанию управление клавиатура мышь если мы здесь укажем один, это уже будут настройки конкретно геймпада то есть э, стиков э, кнопок и тому подобное а поэтому мы здесь указываем 0 для того чтобы мы могли э, собственно изменять клавиатуру и мышь. После чего <coughs> мы записываем scale, то есть изначально у нас будет get copy, у нас будет здесь просто axis scale mapping, мы здесь делаем split struct pin и получаем собственно эти три параметра. Из этих трех параметров нам нужен scale и нам нужен k. Мы scale записываем сразу в промовт и собственно можем назвать, можем оставить название, нам просто нужно знать изначально при создании этой кнопки, какой у нее был scale. Scale, я повторюсь, то что вот у нас есть у каждого эксис маппинга scale, который уже отвечает за влияние этой кнопки да на какую-то логику как в примере с управлением. <coughs> uh, собственно, мы записали scale, мы этот scale храним уже непосредственно uh, в нашем виджете, и после чего мы uh, вызываем uh, set selected key в input key. input key это у нас, uh, собственно наш input key selector я просто убрал слово selector и мы сюда записываем из selected key изначально по-моему у нас здесь тоже по -моему, selected key да изначально у нас тоже здесь структура поэтому мы также делаем сплис тракт пин и указываем нашу кнопку которую мы хотим поменять следующая логика которая касается уже изменения клавиши тоже она небольшая давайте рассмотрим ее он key selected это event нашего input key селектора собственно мы можем прокрутить вниз найти здесь он key selected и нажать здесь плюсик у вас будет и у вас создастся автоматически этот event после чего когда мы выбираем другую кнопку нам изначально нужно во-первых раму axis mapping сделать то есть убрать кнопку которая стояла до этого и мы убираем ее из Get input Settings. То есть мы работаем на данный момент с этой нодой. Далее, что мы делаем? Мы вызываем Get Access Mapping by name, как и в прошлом варианте. И здесь также берем GET с нулевым индексом для клавиатуры мыши и подключаем его к Key-Mapping. То есть мы по имени находим этот мэппинг очищаем его, то есть у нас там становится non, все параметры по нулям. Напомню, что value мы на констракт записали, поэтому у нас value не собьется. После чего мы делаем add axis mapping, то есть мы добавляем новую кнопку. Uh, новую кнопку мы добавляем через Selected Key из нашего эвента, поскольку в нашем Input Key селекторе уже есть uh, возможность выбора кнопок, то мы добавляем ее из него. Uh, нам также нужно будет сделать Break Input Key для того, чтобы получить только кнопку, поскольку нам не важно Сочетание клавиш, да, к примеру, там движение мыши плюс shift на данный момент нас это не интересует, поэтому мы берем отсюда только кнопку и записываем в AD Access mapping. Также мы сюда записываем имя, имя мы записываем то, которое хранится в нашей переменной, input name. И записываем же value, uh, которую мы получили при создании этого виджета. И после чего мы просто вызываем Save key mappings То есть мы сохраняем наши изменения в get input Settings. Uh, собственно, для виджета это все. Открытая переменная у нас здесь только одна, uh, и у вас слот уже имеет возможность смены и перезаписи. Uh, назначение клавиш. Давайте теперь рассмотрим клавиатуру Map слот <coughs> и вы сразу поймете, что, собственно, различий здесь практически нет. Мы на Event Preconstruct также по имени находим кнопку только с тем примечанием, что здесь у нас get action mappings by name, то есть не axis, а action, которая касается уже кнопок там прыжка, стрельбы, прицеливания и тому подобное. Мы также берем get, делаем сплит stract pin и подключаем здесь все в set selected key наш элемент виджета в котором мы меняем кнопку то есть это нужно для того вообще чтобы изначально когда мы включаем настройки у нас а, отображались те кнопки которые мы указали по умолчанию а, если мы этого не сделаем у нас вся логика не поломается просто изначально у вас будет везде указано а, пустые слоты а, как бы без имени без э, самой кнопки э, просто будет написано но да или empty а. uh, так дальше у нас input паткей uh, то же самое что и в Access value просто мы меняем здесь uh, get action mappings by name uh, и в принципе в принципе все ну и также у нас здесь отсутствует value поскольку у нас в action mappings value нет мы также здесь передаем а, сочетание клавиш к примеру если мы будем нажимать там w и shift у нас какая-то логика вызовется если мы это будем делать в проекте да а, и чтобы избежать каких-то недопониманий в будущем мы это сразу в объем чтобы это у нас было. Собственно, если вы не будете это использовать, то это никак не повлияет на смену клавиш. Главное указать здесь а, смену самой кнопки. Так. Так, так, так. В принципе... В принципе, со слотами, я думаю, мы разобрались здесь э, логики минимум. Я постарался сделать так, чтобы э, у нас не было кучи ненужной логики, э, и мы автоматически все определяли поскольку если бы мы делали вручную каждую кнопку убивали до да, искали по массиву кнопку вбивали ее меняли изменяли это логика b просто растянулась нам пришлось бы для каждой кнопки писать логику смены и это нам не очень нужно поэтому у меня получилось сделать компактный вариант и давайте теперь перейдем к главному. Главное у нас это Keyboard Settings виджет Давайте рассмотрим, что у нас здесь, собственно, происходит. У нас есть Canvas панель, у нас есть э, текст, который у нас э, показывает что это Keyboard Settings. Это мы все делали в предыдущем уроке. Для того, чтобы видеть, в какой настройке мы находимся. Основное у нас это вертикал бокс, который закреплен по всему левому краю. В этом вертикал боксе находится К-лист mappings А это у нас Scroll Box. И в Scroll боксе находится Access и Actions вертикал боксы почему они находятся в скроллбоксе, потому что кнопок может быть в проекте довольно-таки большое количество, и если это количество превысит размер нашего собственно, экрана, нашего виджета, то мы будем иметь возможность прокручивать эти кнопки. Пока что у меня кнопок немного, поэтому собственно, прокручивать нами нечего. Uh, сразу уточню, что мы вертикальные uh, боксы для Access и Action Mapping делаем переменными. Для того, чтобы мы могли с ними работать. Uh, давайте перейдем в EventGraph. И здесь нам нужно создать всего две функции. Uh, первая функция ⁇ инициализация setup key Access Mapping вторая функция это инициализация с action mapping создаем эти две функции и ставим сразу на event construct то есть мы добавляем наши кнопки при создании виджета и собственно давайте перейдем теперь к каждой функции скажу сразу то что они опять таки очень схожи между собой Uh, в Action Mappings на данный момент мы находимся. <coughs> Нам нужно следующее. Uh, создать два массива. Uh, первый массив. Ну, давайте я создам массив для того, чтобы вы понимали, как это делается. Uh, называть я его пока не буду. Uh, в тип мы выбираем наш виджет. На данный момент это Action. Так, нам нужен UI. UI, UI, UI, как мы назвали UI. Keyboard. Remap slot. Это в моем случае, да, это слот для Action Mapping. И выбираем здесь массив. То есть, собственно, мы работаем с этим массивом. После того, как мы его создали, input array, мы делаем пересчет этих виджетов и делаем им Remove From Parent. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы, если мы, к примеру, там что-то поменяли, количество кнопок, и, собственно,. Если у нас эти кнопки хранятся в виджете в этом массиве в этом виджете keyboard settings, то мы просто их все удалим и пересоздадим по новой. Пересоздавать мы будем с помощью снова такие ноды get input settings. Из нее мы достанем get names, то есть это все имена наших action mapping, то есть наших кнопок. И по массиву мы будем делать следующее. Мы будем брать имя а, из массива, поскольку это массив с именами. А, возьмем get input settings и из него достанем get action mappings by name, то есть та же нода, которую мы использовали в нашем слоте. А, также возьмем get с нулевым индексом. Повторюсь для того, чтобы работать с клавиатурой и мышью и проверим если равно но то есть если у нас там кнопка внутри не указана то мы здесь ничего не будем делать зачем нам выводить к примеру если мы случайно там добавили какой-то элемент управления который мы не используем без кнопки если вы хотите чтобы у вас прям все показывало то вы без этой проверки сразу создаете виджет Uh, собственно, если false, если у нас здесь uh, не нон а какая-то кнопка указана uh, в имени, то мы делаем следующее: мы создаем виджет. Uh, opening player это наш GetPlayer контроллер с индексом 0, uh, то есть локальный контроллер. Uh, по action name uh, мы, собственно, переводим его в текст и uh, подаем в переменную input name это та переменная которую мы делали in instance это было экспорт on в нашем слоте после чего мы берем снова наш array который с которого мы собственно все кнопки удалили визуально добавляем уникальные элементы для того чтобы у нас в случае чего виджеты не перезаписались если у нас есть две а, схожие кнопки и а, берем наш вертикал бокс action как я говорил нужно сделать вертикал боксы переменными и делаем add child то есть мы а, добавляем а, в наш вертикал бокс childом наши слоты для изменение кнопок а, собственно это и вся логика которая нам нужна а, давайте перейдем теперь в access mapping setup и здесь абсолютно то же самое единственное что у нас меняется массив поскольку у нас а, разные слоты а, поскольку у нас в access mapping есть а, scale и там еще есть разные настройки. Если нам нужно будет менять, нам будет проще изменить это отдельном виджете, чем пихать все в один виджет. Делаем то же самое: Remove from parent. То же самое по имени с пересчетом нашего массива. Единственное, что у нас меняется, это get access-mapping by name. Мы берем. Здесь, ну, собственно, также мы можем указать None. Либо мы можем оставить пустым, если э, не равно пустому, не равно non, э, то мы создаем э, create э, ui mapping слот widget. Где у нас есть открытая переменная input name. И, собственно, передаем имя этой кнопки и наш player controller. Дальше мы добавляем это все в массив массив у нас отдельный для этого типа виджетов внутри у нас хранятся виджеты и делаем add child уже в VerticalBox box access mappings и таким образом у нас здесь будут добавляться наши кнопки ну и собственно не забываем здесь выставить наши функции на этом у нас уже все готово и все должно работать. Вы запускаете, вы можете перейти в settings, в keyboard, да, у нас есть здесь кнопочки. Я могу добавить в edit project settings input. Давайте добавим, к примеру, но ну, я не знаю, какую кнопку, какую кнопку мы можем добавить. Имвентори, к примеру. Инвентори, Tab, кнопка Tab. Давайте запустим Settings, Keyboard. И, собственно, вот у нас мы видим инвентарь кнопка Tab. Также мы можем добавить Access Mappings. В принципе, у нас они все добавлены. Ну, давайте там, не знаю что мы сюда можем добавить, давайте там, не знаю кнопку такую к примеру нажмем play settings, Keyboard. где наша кнопка 1, 2, 3 вот наша кнопка 1, 2, 3 с Y. Так. Единственное, что нам нужно переходить снова визит при добавлении новой кнопки. К примеру, если мы удалим ее, удаляем кнопку, нажимаем Play, Settings, Keyboard. Ну хотя да, она удалилась, у нас ее нет. На этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам что-то было непонятно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И всем пока!